Друзья, сегодня 17 ноября 7 часов утра 6 30 даже мы в алании на автовокзале и куда мы с вами отправляемся мы с вами отправляемся в Коню. вот приехал уже мой автобус я взяла автобус до кони 2 плюс 1 комфорт класса и вышел он мне всего в 60 лир. что мы будем с вами смотреть в коне мы поедем в тропический сад бабочек мы отправимся на церемонию крутящихся дервишей. В общем, мы исследуем с вами город в ближайших видео. Я надеюсь, что я сниму много интересных видео. Температура воздуха в Алании сейчас 14 градусов, а в Коне минус 2, поэтому я в пальто, в рюкзаке у меня шапка, шарф и я в своих угах. В общем, друзья, приглашаю вас вместе со мной отправиться в это интересное путешествие и надеюсь, что когда вы приедете в Аланию, вы также на один день хотя бы съездите часа И мы едем в сторону Манавгата. Вы можете увидеть, какая погода сейчас. Обещают. Конечно же, это не такая осень, как бывает в России, потому что мы совсем недалеко находимся от побережья. Но, друзья, не забывайте, пожалуйста, что Турция – это не только Алания и Анталия, где средняя температура в ноябре-декабре порядка 15 доходит и до 23-25 градусов. Турция – это страна с разнообразным климатом, и отъехав часа от Алании в некоторых регионах Турции и кстати в горах Алании уже выпал, выпал снег. Мэри Алании помогала жителям его чистить. Поэтому только Алания и побережье остаются теплыми круглый год. Как вы видите, погода осенняя. Я не знаю сколько градусов за окном. наверное, градусов 10. после кони этот горный перевал бывает закрыт потому что выпадает очень много снега и автобусы ждут пока машины все почистят машины снегоуборочные чистят автобус проходит опять перевал закрывают и чистят и снова пускают транспорт в общем друзья турция такая вот разнообразная страна и когда многие пишут какая погода в турции пожалуйста уточняйте какой регион турции вы имеете в виду, потому что как я уже говорила тот город куда мы едем там сейчас минусовая температура друзья совершенно недавно я вам сказала что температура 10 градусов а на самом деле мы проезжаем оксики недалеко от анталь и температура 2 градуса возможен дождь и снег вот теперь вы видите, насколько температура уменьшается, когда мы отдаляемся от Алании и едем в сторону Конии. остановка чтобы сходить в туалет туалет кстати стоит одну лиру и на улице 2 градуса очень холодно очень но ну, конечно же по сравнению с аланей пять минут у нас остановка и едем дальше в коню слава богу что я взяла шапку шаф и одела надела теплое теплое пальто. снега. Кто понимает и знает по какой-то причине, напишите в комментариях. Есть снег. И на другой стороне дороги нет снега. Спустя 4 часа мы заехали в Коню. Коня, кстати, друзья, очень большой город. Центр находится вот здесь. а Место, куда я сейчас еду, автовокзал вот здесь. И Первое место, которое я хочу посетить, тропический сад, находится недалеко от автовокзала. Вот так вот выглядит окраины города. Только что мы проезжали частные красивые домики. Вот так вот выглядит въезд в город. Малоэтажные здесь постройки. Летом, конечно же, здесь более зелено. Ну, Кони, на самом деле, один из самых чистых городов Турции. Один из самых, также, интересных городов Турции. Здесь много исторических достопримечательностей. Он является культурным центром, одним из культурных центров Турции. Здесь есть университет. Также здесь много научных центров. Это современный город. Здесь есть и музеи и галереи. Ну, в общем, город настолько разнообразный. Кухня Кони известна по всей Турции по всему миру. Поэтому город очень разнообразный. Его можно изучать просто э, месяцами, и неделями. Ну, а в этот раз мы приехали на два дня и посетим э, для начала такие наиболее туристические места. Из Кони на скоростном поезде вы также можете доехать до Анкары за полтора часа и до из Хишхира и далее в Стамбул. Кони является одним из центральных узлов железнодорожных дорог в Турции, поэтому смело едьте из Алании в Коню на автобусе 4 часа и далее уже в Анкару на комфортабельном скоростном поезде. Ну а из Анкары вы уже можете отправиться в любой другой город Турции, на запад, на восток, ну и также, также из Стамбула в описании к этому видео я оставлю ссылки на места где можно купить на сайт где можно сайта где можно купить э, железнодорожные билеты и билеты на дорогие друзья автобус. я в коне курс... на автовокзале подведем краткий итог моей поездки на автобусе оказалось она достаточно длинной и интересной, поэтому выложу в отдельное видео в общем если вы хотите ездить по турции вы можете делать это свободно покупать билеты на автобусы, на поезда, на самолеты и путешествовать самостоятельно. Это несложно, очень и очень интересно. В ссылках, ссылка в описании будет на автобусные на билеты, на... Ой, что-то я за... не выспалась, в общем. Ссылка на сайт, где можно купить билеты на автобус билеты на поезд, и, кстати, очень холодно, нужно надевать шапку. И сейчас я отправляюсь в тропический сад Бабочек от автовокзала в Конье. Нужно перейти мне на противоположную сторону, найти автобусную остановку, и идет автобус 47. На сайте тропического сада, сада Бабочек, было написано, что отсюда идет только такси, но я на автовокзале у полиции спросила, и полицейский сказал, что Нужно перейти на противоположную сторону, только каким образом здесь перейти, потому что город просто огромный, здесь должно быть, должен быть надземный или подземный переход, ну ладно, в общем, я никуда не спешу, разберусь, поэтому в следующем видео вы увидите тропический сад бабочек а и много всего интересного. В общем, кто не подписан на канал, подписывайтесь. Да, друзья. И обязательно-обязательно приезжайте в Коню, когда вы в Алании. Я думаю, что вам понравится, потому что здесь есть что посмотреть. Здесь есть для детей, для взрослых, для любителей истории. В общем, для всех-всех-всех. Это недалеко. Можете приехать на два дня, на выходных. Вот я вижу остановку. А как до нее перейти, я не знаю. В общем, буду искать и... До встречи в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.